Итак, правило номер один, как выглядеть сильно и внушать уважение, заключается совсем не в этом. Не обязательно окружать себя высокими женщинами в костюмах. Как показывает мой друг Фрэнки в этом видео, это привлекает внимание, хотя лично я думаю, что все взгляды прикованы к его заду. Если серьезно, я хочу сейчас поговорить о социальном признании. И хотя я не поставил бы социальное признание на первое место, когда дело касается того, чтобы выглядеть сильным и мужественным, но проверка в социуме – это кратчайший путь, который люди используют, чтобы иметь возможность определить стоит ли с кем-то общаться или нет, и есть ли у него подходящий социальный статус. Означает ли это, что вам нужно путешествовать со своей собственной службой безопасности? Конечно нет. Это значит взять куда-то с собой несколько друзей или, еще лучше, несколько подружек, да просто девушек с работы, которые замужем. Но если вы появитесь с ними на вечеринке, внезапно другие свободные женщины заинтересуются вами, потому что вы свободны, и другие девушки, которые пришли с вами, как бы подтверждают, что на вас стоит обратить внимание. Не всегда нужно везде ходить с другими людьми, но они окажут вам большую помощь, если вы появитесь с ними в знакомом месте, где люди вас узнают. Например, в месте, где у вас есть знакомые в сфере услуг. Они оказывают отличный сервис, и другие люди видят, к вам относятся с уважением. Что ж, так что, возможно, правило номер один заключается в том, чтобы игнорировать правила, нарушать правила и носить то, что хочется. Например, все в компании носят костюмы, и тут заходите вы в спортивной одежде. Такое сплошь и рядом встречается в Силиконовой долине. Такое явление носит название «эффекта красных кроссовок. О нем стало известно в 2014 году, когда Гарвардский университет провел исследование, в ходе которого было установлено, что при определенных обстоятельствах, когда вы нарушаете правила, например, говорите «общие правила не для меня, я владею этой компанией, у меня достаточно власти, я собираюсь поступать так, как мне заблагорассудится». Такое поведение может быть расценено как признак силы и власти. Но всегда ли это работает? Конечно же нет. Нужно быть уверенным в себе, чтобы осуществлять задуманное. И это приводит нас к пониманию важности делового костюма, демонстрирующего силу, верно? Темный костюм с красным-оранжевым может быть золотым галстуком с нагрудным платком, с хорошо сидящей на вас белой классической рубашкой. Но является ли это главным правилом, чтобы всегда выглядеть сильными и внушать уважение? Я считаю, что нет, но правило хорошее. Не знаю, может вы считаете это правило главным. Я хочу услышать ваше мнение. Напишите, что вы думаете в комментариях. В любом случае, хорошо шитый костюм украсит любого мужчину. Так, а как насчет роскошных дорогих часов? Что ж, отчасти часы играют роль, но дело тут не только в стоимости. Конечно, есть люди, которые обращают внимание на часы. Но для большинства людей, особенно женщин, я сейчас делаю обобщение. Многие женщины разбираются в часах. Но подавляющее большинство женщин заметят только что вы умеете выбирать аксессуары, что вам не все равно, что у вас на запястье. Часы привлекут их внимание, и они сразу поймут, Эй, да, этот парень обращает внимание на детали. Но является ли это правило главным, чтобы выглядеть сильными, и внушать уважение? Нет. И в теме об аксессуарах, благодаря которым можно создать образ сильного и делового человека, давайте поговорим о мужчине с портфелем. Среди сумок портфель занимает первое место, потому что человек, наделенный властью, носит портфель, где хранит все, чтобы вести бизнес и заставить мир вертеться вокруг его интересов. Следующее правило, опять же, не является главным, но оно очень важно, и его несложно выполнять, если вы делаете это регулярно. Умейте замедлить свой ритм жизни. Забавно, учитывая, что это правило вам озвучивает парень, который говорит по 100 слов в минуту в своих видео. Но дело в том, что если вы нервничаете, если у вас есть причины для беспокойства, если вам нужно произнести речь со сцены, вам нужно заняться дыхательными практиками. Вам нужно замедлиться и лучше всего это сделать с помощью дыхательной практики. Нужно сделать медленно вдох, если у вас не получается сделать вдох на 4 счета, вдыхайте на два счета, чтобы просто начать. Затем нужно задержать воздух в легких, считая до четырех. И это не 4 секунды вы можете считать относительно быстро раз два три четыре. Теперь можно выдохнуть и потом нужно снова задержать дыхание на четыре счета. Для выполнения упражнения нужна практика и вы не будете все делать абсолютно точно. Главное практиковаться и не думать ни о чем кроме своего дыхания. Вам может быть интересно, как это помогает мне выглядеть сильным и внушать уважение. Ребята, это придает мне внутреннюю уверенность. Я могу замедлить ход событий успокоиться и оценить ситуацию со стороны. Господа, эту технику используют морские котики США. В морской пехоте нас учили использовать эту дыхательную технику. Астронавты, которые через считанные мгновения отправятся в космос в ракете, что они делают до запуска? Они используют дыхательные техники, чтобы взять себя в руки и успокоиться, замедлиться, преодолеть страх, нервозность и волнение. А теперь, господа, если вам нравится сегодняшнее видео, сделайте мне одолжение, поставьте этому видео лайк. Чудеса случаются, когда вы ставите лайк. Так, с дыханием все понятно, но что, если у вас прямо противоположная проблема? Вам нужно набраться энергии, вы готовитесь выйти на сцену или просто у вас упадок сил? Если уровень энергии у вас понизился, что следует сделать? Послушайте музыку с высокими басами, послушайте песню Тегнуара от Ганшип. После того, как вы ее послушаете, вы станете увереннее в себе. Почему? Все дело в басах. Но если серьезно, ребята из ганшип чертовски крутые. Дам ссылку на их клип в описании. Идея о том, что музыка может придать человеку уверенности, известна давно. Если вы занимаетесь спортом, вы знаете, что мы все слушаем музыку перед тем, как выйти на поле, чтобы поднять себе настроение. В Kellogg School of Business проверили этот феномен в деловой обстановке. В исследовании принимали участие две разные группы людей. Одна группа людей слушала музыку с высокими басами, в другой — музыку с низкими басами. В группе с высокими басами 34% участников сказали, что хотят начать дебаты, а в другой — с низкими басами — только 20% участников изъявили желание начать дебаты. Это важная информация, потому что в дебатах человек, который выступает первым, обычно рассматривается как более агрессивный человек. То есть люди, которые слушали музыку с высокими басами, были более энергичными. Они были более уверены в себе и чувствовали свою власть над другими. Можно еще послушать «Я не боюсь» от Эминима, И ничто не остановит нас сейчас от Старшип. Следующее правило, в чем оно заключается? Как думаете, что изменилось в этом видео? Дело в красном цвете. Не нужно при этом носить красный костюм. Как видите, я использую красный нагрудный платок. Вы можете надеть красный галстук. Немного красного в одежде в вашем образе придаст вам более компетентный вид. Это было установлено в одном исследовании, которое ученые провели очень давно. В нем испытуемые смотрели видео, в котором парень был одет в красный свитер или же в синий. Оказалось, что даже малое количество красного цвета в образе парня, например, красные галстуки, давало людям представление о том, что человеку на экране можно верить. Его слова казались им более правдоподобными, поэтому я и предлагаю вам выбрать костюм с красным галстуком. Вам не обязательно сочетать его с красным нагрудным платком, все дело в том, что красный цвет оказывает психологическое воздействие на большинство людей. Вас будут воспринимать как компетентного и кому можно доверять. Что ж, мы поговорили о цветах, но что можно сказать о материалах? Может ли материал повлиять на мнение людей о вас? Ответ – да. Я рассказывал вам о коже и о ее свойствах, о том, что женщины в особенности считают, что кожа – это один из самых мужественных материалов, самых брутальных из тех, что носят люди. Так что замша и кожа это точно те самые материалы, которые вы можете включить в свой гардероб, чтобы выглядеть сильным и внушать уважение. Вы сейчас можете видеть мою красную замшевую куртку. Красный цвет и замша я так удваиваю эффект. Эта куртка как эффект красных кроссовок. Благодаря этой уникальной одежде я выделяюсь из толпы. Могу я усилить эффект благодаря своему поведению и манерам? Да, и это правило уверенной походки. Могу ли я сказать, что это главное правило? Нет. Многие парни совершенно забывают об этом правиле, когда ходят туда-сюда, глядя в свои телефоны. Во-первых, когда вы идете по делам, не смотрите в телефон. Да, может быть, вы следуете навигатору или проверяете сообщения. Но уберите телефон в карман, подождите какое-то время, дойдите до следующего пункта, не заглядывая в телефон. Когда вы держите спину прямо, когда вы отводите плечи назад, смотрите в направлении движения, это все придает вам более уверенный и более спокойный вид человека, который владеет ситуацией. Мы же как раз этого с вами и добиваемся, чтобы вы выглядели сильными и внушали другим уважение. Понимая, может быть, вы не чувствуете себя уверенно в какой-то обстановке, может, вы никого вокруг не знаете. Тогда просто найдите точку, место, где вы чувствуете себя более уверенно. Если вы чувствуете себя как-то неловко в новой локации, переместитесь туда, где вам комфортнее. Часто я нахожу себе другой конец бара или другое место, куда я сразу направляюсь. И оказавшись там, чувствую себя более комфортно. Главное – двигаться к этому месту уверенной походкой. А что можно сказать о языке тела? Он находится в первой десятке правил. Он не является правилом номер один, но если вы хотите казаться сильными, компетентным, если вам нужно внушить другим уважение, вы должны демонстрировать другим сигналы, посылать другим сигналы еще до того, как вы собираетесь что-то сказать. Я уже говорил о том, что нужно расправлять плечи, но если вы собираетесь сидеть, сделайте так, чтобы вокруг вас было немного больше свободного пространства. Не сидите с опущенной головой, уткнувшись в телефон. Так вы отдаете другим контроль над ситуацией. Может, это ваша обычная поза или затекла шея. Но так вы выглядите более слабым человеком. Следующее правило могло стать главным, но я не стал его делать главным, потому что знаю, что многие из вас скажут, что это полный бред. И все же визуализация это мощная штука. В одном из своих видео я уже говорил об этом и обратил внимание на комментарии. Так вот, некоторые хирурги писали мне, что в любое время, прежде чем приступить к операции, они представляли себе, как они проделывают все манипуляции, представляли себе конкретных пациентов, все действия шаг за шагом. Это очень мощная техника. Этому я также учился в курсе морской пехоты США, когда служил там офицером. Я искал новые способы подготовки морских пехотинцев к жестким стрессовым ситуациям. Я узнал об этой технике в летной школе. Согласно этой методике, вы представляете себе все, что собираетесь делать, вы разбиваете весь процесс на этапы, и эта визуализация вашего разума очень сильна. Если вам нужно куда-то пойти, где много людей, и вам нелегко через это пройти, это вас нервирует. Может быть, вы окажетесь в окружении не слишком приятных вам людей или незнакомых людей. Так вот, разбейте свои действия на этапы, скажите себе, что ж, вначале я оденусь, потом выйду из дома, возьму такси, может быть, встречусь с друзьями, и мы пойдем на мероприятие. Или вы можете встретиться с ними на месте, вот вы входите в здание, где проходит мероприятие. Представляйте себе свои действия шаг за шагом. Да, может быть, вы никого не знаете на мероприятии. Вы знаете, что в этом месте, в задней части бара есть бильярдный стол, и вы собираетесь туда направиться, вы спокойно смотрите налево, потом направо. Пойдете в бар, закажете чего-то, пока ждете друзей. Затем вы собираетесь вернуться на то место, где вам комфортно, где вы можете сесть, где есть свободный стул. И когда вы заранее представляете себе, как пройдет этот вечер, будет ли все так, как вы представили себе? Конечно, нет. Но вы обдумали все шаги и будете чувствовать себя увереннее. И это важнее всего. Вы почувствуете себя лучше, не будете беспокоиться, и в целом проще справитесь в непростой для вас ситуации. Господа, визуализацию вы можете использовать в любых сферах вашей жизни. Например, вы собираетесь поговорить с боссом или начальником вашего босса. Или просто вы собираетесь в ресторан, где есть бар, и вы представляете себе, как подходите к привлекать женщине и говорите ей «Привет, что посоветуете из напитков? Я никогда здесь не был раньше. Может, девушка уже занята или она встречается с друзьями и вы понимаете, что ничего не выгорит». Но это не важно. Главное для нас – просто попрактиковаться в общении с людьми. Правило номер один – это осознавать, кто вы есть на самом деле и практиковать это ощущение и уверенность в себе. Я знаю, это звучит высокопарно и, вероятно, вы совсем не этого ожидали. Но если вы не первый раз смотрите видео на моем канале, вы знаете, что я таким вещам уделяю большое внимание. Для меня очень важен характер человека. Для меня важно, чтобы человек понимал, в чем его главные ценности. Для меня главное – это честь, смелость и приверженность своему делу. Посмотрите на эту монету, здесь я выбил свои главные ценности. Если вы хотите, чтобы я узнал, какие черты характера цените вы, пишите мне об этом в комментариях под видео. И хочу спросить вас. Каждый день вы одеваетесь так, чтобы транслировать этому миру, кем вы являетесь на самом деле или нет? Практикуете ли вы ощущение, что вы становитесь более благородными, смелыми и преданными делу? Стиль одежды важен, но самое главное значение имеет то, что вы постоянно и усердно работаете над тем, чтобы стать человеком, которым восхищаетесь и которым вы хотите стать. Что ж, господа, какое видео мне порекомендовать для вас? Как насчет правила номер один, как выглядеть стильно на протяжении целого дня? Серьезно, если вы хотите выглядеть стильно весь день, даже не думая, кликайте, посмотрите видео, которое я приготовил для вас.